Приветствую вас, уважаемые представители знака зодиака Рыб. Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период 2021 года. Вернее, не что, а основные какие-то тенденции к определенным событиям. Какие события вас ожидают? Положительные, отрицательные, чего больше, чего меньше. Ну и, конечно же, это будет зависеть от того, в какой период вы родились. Ну, основной аспект, который будет действовать абсолютно на все представители знака Зодиака Рыб, это квадрат Сатурна Курана. Его суть ⁇ это конфликт между долгом и свободой, который нередко разрушает то, что казалось стабильным и надежным. Ну Для того, чтобы говорить что-то более конкретное, конечно, правильнее смотреть карту каждого. Ну Те, кто более-менее, может быть, как-то разбирается в астрологии, можете сами у себя посмотреть. И у вас в натальной карте 6 по 9 градус тельца Водолея, льва или скорпиона находится какая-либо личная планета солнце марс меркурий или венера или луна то вас могут ожидать определенные потрясения в жизни в зависимости от того на какую планету попадает этот негативный аспект ну поскольку у нас прогноз общий то мы Можем, да, я могу дать только лишь общую рекомендацию. Для всех это не торопиться, быть внимательными, осторожными в 2021 году. Не перенапрягаться, больше отдыхать и избегать каких-либо сложных и рискованных ситуаций. Ну Теперь подробнее. Для рожденных в период с 19 по 21 февраля будет работать аспект ретроградного Меркурия. Он дает необходимость решать вопросы прошлых периодов. Важно сосредоточиться на действиях, обращенных к прошлому опыту, размышлять, вспоминать, повторять. Это не лучшее время для запуска новых проектов. Но выпадет шанс оценить свои отношения, научиться лучше общаться с людьми, а, возможно, избавиться от каких-либо привычек. Сопускаются процессы борьбы, непонимания, революционных перемен в своей жизни. Ожидается год стряски, адаптации к новым энергиям, кульминация которых ожидается в мае и июне. Важно быть внимательным по отношению к своим близким, проявлять заботу, любовь и сострадание. Год испытания на прочность и устойчивость моральных принципов и позиций. Для рожденных до 24 февраля год эмоциональной нестабильности и сложности восстановления гармоничных отношений со своими партнерами. И, в принципе, любых связей и партнерств. Потребность в свободе. Также важно не делать импульсивных поступков и покупок в том числе. Для рожденных с 22 февраля по 10 марта открывается широкий доступ к информационным ресурсам. Увеличится число новых клиентов. Легче будет проходить обучение, исследования, договоренности и возможности путешествовать. После 25 февраля будет легче настраиваться на партнерство, создавать гармоничные отношения. Потребность романтической любви возвышенной для создания глубоких искренних союзов, особенно для рожденных период с 9 по 17 марта. С 25 февраля по 3 марта рожденная Этот год вас наделит смелостью и решительностью умением доводить начатое до конца. Добиваться высоких результатов, особенно с привлечением других людей, что хорошо для карьерного роста и руководящих должностей. Рожденная с 4 марта. У вас могут быть сложности в распределении энергии. Захочется делать вам все и сразу. Важно доводить начатое до конца. Дела могут идти с переменным успехом. То затихать, то активизироваться. Не стоит форсировать события. Этот год внутреннего познания своего Я, в помощи близким и нуждающимся. Рожденные 13-14 марта. Для вас это год кардинального обновления, поскольку этот период у вас совпадет с новолунием в вашем знаке, в рыбах. Код обострит, обо, обострит вашу чувствительность и восприятие окружающих. Может вызвать чувство неуверенности, пассивности, при которой вы просто ждете и не предпринимаете никаких действий. Можно заниматься духовными практиками, духовным поиском, обогащенное по влия, влиянием рыб, воображение поможет вам в этом. Для рожденных с 16 марта. Ну, для вас, возможны трудности в усвоении информации, информация, распыление, склонность к мечтам, к фантазиям, ненадежность, склонность к обману. Но хорошо для творческих и духовных личностей, для тех, кто преподает, для тех, сфера, для тех, чья сфера деятельности связана с услугами, с обучениями, поскольку внешняя активность понижается, а внутренняя увеличивается. И для вас в этом году важно особенно внимательно прислушиваться к внутреннему голосу. Интуиция быстрее подскажет правильный ход, чем осознанные выкладки. Для рожденных 14 марта секстиль Плутона к Венере придаст эмоциональности в чувствах, в любви и возможности перевести отношения на новый уровень. Также он даст удачу в финансовых делах и успехи в творчестве. Ну а теперь краткий обзор по месяцам. Для знака зодиака Рыбки. Итак, смотрим: у вас большинство уличных планет будет находиться в 12 и в первом доме. Ну, до 25 числа. Венера в 12 после 25-го Венера перейдет в ваш первый дом. Ну о чем это говорит? О том, что в основном события будут носить для вас какой-то исследовательский характер, будете получать знания, будете ими делиться. и... После 25 числа у большинства из вас возникнет желание как-то больше светить, больше быть на виду, больше будете привлекать к себе внимание окружающих. Ну и что самое приятное, здесь у нас в марте месяце, уже ближе-ближе к марту, здесь Венера приближается к солнышку, к Нептуну, первая декада марта. Вообще чудесный месяц, когда Венера будет находиться в соединении с Нептуном, это ну, для вас аспект большого счастья, большой радости, вообще желание творить, желание любить. Вы будете максимально раскрыты всеми своими сердечными чакрами. Ну и плюс здесь есть еще и гармоничные аспекты, связанные с успешным обучением, с успешными поездками. Успешной, успешной, передачи, успешной передачи информации. В общем-то, все, что связано с, инфо, с информацией и вашим личным проявлением, оно будет приносить вам большую радость и удачу. Март обещает вас порадовать. Ну, соответственно, это еще месяц подарков. Подарки могут быть дорогие. Можете на них смело рассчитывать. И ближе к концу месяца где-то уже после 20 как раз как только закончится период рыбок здесь уже Венера 20 числа перейдет в Овен она перейдет в ваш символический дом денег и станет для вас актуальная сфера финансов конечно же здесь вы будете прилагать максимально усилия для того чтобы улучшить свое финансовое положение сам по себе месяц будет достаточно неплохой после 20 марта, и смотрим, смотрим, смотрим, сколько здесь будет Венера гулять, до 16, ну, до 15, до 16 апреля вы ее здесь будете ощущать, даже до 18, я приблизительно сейчас говорю сроки. В апреле вы будете настроены на получение хоро хороших крупных финансов, будет желание покомандовать, Будете очень активно отстаивать свою точку зрения. И вы знаете, у вас это даже будет неплохо получаться. Когда уже после 20 апреля произойдет вот такое вот интересное соединение, Венера, Уран и Меркурий станут в одну линию, станут в вашем третьем доме, который отвечает за короткие поездки, за путешествия. Здесь, конечно же, вам будет интересно, куда-то поехать, может быть, обновить свои знания, может быть, приобрести транспорт, сделать некоторые вложения. Я вижу, что буквально будет подмывать, подмывать, куда-то потратить денежки. Единственное, что, знаете, здесь вы несколько будете эмоционально холодны, эмоционально отстранены и будете погружены в свои собственные... Ну, мысли и рассуждения. Вы больше будете доверять самим себе в своих поступках. Если будут какие-либо знакомства, они будут больше основаны на расчете, чем на чувствах. Хотя они вполне могут быть знакомства в пути, в каких-то близких, недалеких поездках. Так, Венера будет гулять у нас до мая по Тельцу, по вашему третьему дому и с... Начало мая, приблизительно 6-7 число, она перейдет в ваш символический дом семьи. Можно сказать, что май месяц, это месяц, который вы захотите посвятить своим близким, своей семье. Будете много уделять им внимания, может быть захотите улучшить свои условия обитания. Это и ремонт, это и дорогие какие-то интересные поступки, покупки и тут еще интересный такой аспект я вижу точный квадрат между Юпитером и, и, Мер... и Венерой он точно говорит о том что вы захотите себя чем-то побаловать вот захотите расслабиться и побаловать себя теперь после 10 мая включается, нет, извините не 10, сейчас, сейчас я промотаю по-моему в конце мая еще Меркурий должен стать ретроградным а ретроградный Меркурий, он нам, как правило, дает возврат к прошлому. Но ну, сейчас я смотрю. Так. Смотрите, конец мая, здесь возможны какие-то обманчивые... Очень осторожно будьте с финансовыми тратами, поскольку здесь возможны обманчивые решения. Ожидания могут не оправдаться. Иллюзии. 30 мая Меркурий становится ретроградным, и можно смело сказать, что ближайший июнь – это месяц, когда вы будете возвращаться к прошлому. Это месяц возврата бывших любимых, бывших знакомых, это месяц восстановления равновесия, гармонии в вашем внутреннем мире. Это месяц, когда вы будете расставлять точки над «и» по тем вопросам, которые были до сих пор для вас непонятны или закрыты. Причем, учитывая, что Меркурий будет практически все время находиться в соединении с Венерой, то вам будет это очень легко удаваться. Будет расходиться только в начале июня, когда Венера перейдет в знак зодиака рак рак для вас это знак связанный с любовью с детьми с творческой энергией и здесь у вас открываются очень даже такие хорошие аспекты особенно в начале первая декада июня венера формирует благоприятный аспект к юпитеру это аспект счастья очень благоприятное время для помолвки для бракосочетания вы эмоционально будете гармонично настроены и открыты общению. Общению и знакомства очень благоприятный месяц для знакомств. Но я смотрю, что здесь ретроградный Меркурий, поэтому наверное, все-таки нужно подождать, пока он закончится. Ну, так на всякий случай. Это где-то после 21 числа примерно. 21, -е, 22, -е. ну и по-моему, с 22 он тут уже начинает вечер. Ну, 23, если быть точнее. Так... Это если новое. Ну, если старые отношения гармонизируются, ну, значит, так тому может быть. Теперь едем дальше. Очень интересный период для вас. После 25 июня июль. Здесь Венера у вас входит в зону работы, здоровья. Здесь она у вас соединяется с Марсом и можно говорить о том, что вы очень много сил в июле будете отдавать либо своему работу, здоровью, либо работе. Учитывая, что здесь Марс будет делать отрицательный напряженный аспект Сатурну, вот я вижу уже в начале июля, вот он видите красный, это может говорить о том что вы будете находиться в неком противостоянии в своем коллективе на своей работе и вам будет очень трудно удержать свои позиции, здесь плюс еще и добавляется неожиданный аспект Курану вот он, квадрат к Урану от Венеры и от Марса. Вполне возможно, какие-то неприятные события, вплоть до увольнения или просто какие-то события, которые, ну, к которым вы не будете готовы. А Уран здесь связан с зоной третий, третий дом. Это поездки, поездки, ошибки в документах. Вот старайтесь быть как можно более внимательными и в договоренностях, ну, чтобы не пожинать плоды ретроградного Меркурия. То есть, сам по себе начало июля, оно может быть в напряжении. Рабочие моменты могут быть в напряжении. Что касается, ну, после 13 я смотрю, что уже начинают потихонечку отпускать. Здесь уже формируются благоприятные аспекты, то есть 15, 16, 18 июля. Ну, думаю, до конца июля вы должны все свои организационные вопросы порешать. И уже после 20 я вижу, здесь есть такой напряженный аспект Юпитеру, который говорит о том, что вы захотите, вы знаете, это аспект удачи, лени, тщеславия, вы захотите удовлетворить свое самолюбие, что-то вы для себя сделаете интересненькое. Но ну, уже после 23 июля, когда Венера перейдет в знак Зодиака Дева, здесь будет у вас актуальна тема партнерства. На подобных аспектах я вижу, что здесь, конечно, очень много оппозиций, но вполне возможно еще какие-то интересные, неожиданные знакомства. Очень необычные, потому что здесь идет еще и оппозиция к Юпитеру. Юпитеру. Интересно, чья же здесь активность? Кого-то вы к себе притягиваете. Мужчина очень активный. Активный и не дает вам покоя. Буквально охотится за вами. Если вы мужчина, то это вы так себя ведете. Вообще месяц для партнерства такой, знаете, слишком страстный, неоднозначный, очень эмоциональный как для мужчин, так и для женщин. Где-то только лишь, ну это даже не успокоение, возможны кармические события в середине месяца, 14, 15, 16, 18 августа. По любви, по любовной тематике, по финансам в том числе. После 18 числа Венера должна перейти в знак зодиака весы. Весы это опасные ситуации, чужие деньги, деньги партнеров. Здесь прекрасно идут аспекты. Я вижу, что единственный момент здесь напряженный, это где-то с 20 по 26, 27 августа может работать... Напряжение от Меркурия, от Меркурия к Нептуну, вот оно, оно может давать ошибки. Ошибки в выводах, ошибки в документах, ошибки в выборе, например, путешествия. То есть это дороги, это некоторые наши решения. Здесь идет иллюзия. Вот путешествовать на этих, на этих аспектах как-то не очень. Но в любом случае их нужно проверять. Так, дальше. Да, зато благоприятный период для того, чтобы получить причитающиеся вам денежки, либо те, на которые вы рассчитываете. До сентября вы их получите. Где-то в начале сентября, приблизительно после 9-10 числа, Венера перейдет в знак Зодиака Скорпион. Скорпион для вас это родственная стихия. Несмотря на стресс мордасти, вы прекрасно справляетесь со всеми, ситуациями, которые вам подкидывает скорпион, вы его легко поглощаете, и можно сказать, что для вас это ваша родная стихия, бороться со скорпионом, любить скорпиона, действовать как скорпион, взаимодействовать как он, по, по его энергиям жить. И здесь, здесь у нас середина сентября, оппозиция Венеры к Урану. Это резкие разрывы, это резкие непредвиденные ситуации, как в финансах, так и в партнерстве. Остерегайтесь каких-либо вкладов неожиданных финансовых, ну и конфликтов со своими любимыми, если вы ну, не хотите с ними поссориться всерьез и надолго. Ну, Постарайтесь как-то держать свои эмоции и чувства в узде и не действовать импульсивно что какие-то резкие поступки могут подпортить вам настроение здорово. Ну и не только настроение, но и отношения. Вот, видите, вот он. Он, он начинает действовать, я смотрю, с 17 числа и будет, будет набирать обороты, но ну, я думаю, так средняя декада сентября точно еще за, будет захвачена. Угу. До 27 числа точно он будет работать. Ну, и потом постепенно уже расходятся. Итак, как только Венера покинет в сентябре и войдет в начале октября в стрелец, стрелец для вас это зона карьеры, это зона социального статуса здесь. Она чувствует себя очень комфортно, она все расширяет, увеличивает. Здесь снова ретроградный Меркурий. Смотрите, может быть ситуация, когда вам снова придется решать какие-то старые дела и вопросы. Но, скорее всего, они могут коснуться здесь уже работы. В большей степени, похоже, работы, долги, что-то связано с распределением ресурсов. И финансов, ресурсов. Могут появиться сексуальные партнеры, старые, прежние, которых давно не видели. Так, когда Венера покинет, это где-то будет начало ноября, стрелец и перейдет в ваш дом дружбы, козерог. Здесь у вас станут активизироваться сфера, связанная с совместной работой, в коллективе будет очень много взаимодействия с коллективом, с вашим дружеским окружением. Ну, и... Очень интересным будет период. Ноябрь, в принципе, обещает быть достаточно спокойным, гармоничным. Кстати, очень даже неплохой месяц. Но вот я смотрю, кроме одного момента. Так, так, так, вот он. Ага. Все-таки не все так хорошо, как хотелось бы. Сейчас я смотрю, здесь Марс встает в оппозицию. Скажу, когда? Где-то после 10 -го. Ну, может быть, уже даже вы почувствуете 9, но после 10 он будет более заметен. Смотрим 10 и как сколько он будет еще у нас ощущаться в По оппозицию к Урану это ваш третий дом и девятый для поездок вообще не было для дальних поездок и для взаимоотношений с иностранными партнерами вообще неблагоприятное время вообще очень эмоциональное сильно эмоциональное напряжение будет присутствовать очень как-то так неспокойные неспокойные эти сферы и до 22 ноября включительно потом уже аспект ну он уже начинает расходиться и самый такой Опасный период это до 18 ноября, до 18, да, потом уже потихонечку расходится Так, теперь интересно, к концу ноября Венера начинает приближаться к Плутону, в соединении с Плутоном это благоприятный аспект миллионера, я его называю, но ну, не только я, так считается. То есть возникнут благоприятные условия для того, чтобы заработать в большом коллективе, или, или совместно с коллективом. Также это будут благоприятные возможности для взаимодействия со своим дружеским окружением. Но там есть интересный момент. В начале декабря Венера становится, по-моему, 9 я не помню, или шестнадцатая. Сейчас я посмотрю. Сейчас я промотаю. Скорее всего, наверное, после 16 декабря Венера становится ретроградной. Да, после 19 даже. И... и она нам дает, вы знаете, как бы зацикливание на чем-то прошлом, но это прошлое, оно вам нравится, оно не дает вам возможности оторваться и закончить, закончить его и перейти к следующему этапу. На самом деле аспект настолько благоприятен, что ну, пусть будет, пусть он себе длится. Этот аспект настолько интересен, что даже решила вам его дословно прочесть. Ну, дословно, но коротко. Что он несет? Страстные, часто кармические эмоции у высокоразвитых это спасательная, обновляющая любовь, связанная с духовной силой, когда воля проявляется на высоком уровне. Может быть, сильный талант в искусстве, особенно актерском. Ну, отрицательная Положение безудержно секса. Ну, я думаю, что в Козероге оно так не работает. Так, продолжаем дальше. Смотрим. Да, Венера пробудет достаточно долго. Здесь еще будет она соединяться с Меркурием. Это все в вашем одиннадцатом доме. Напоминаю, это дружба, коллективы, работа с коллективом и со своими друзьями будет переносить вам очень большую радость и удовольствие я даже могу сказать, что пока <coughs> Венера прямая, ну вообще Венера в Козероге она очень практичная она очень практичная это деньги, она в соединении с Плутоном все-таки дает деньги, поэтому если вы окунетесь в работу, то буквально у вас есть шанс стать миллионерами в этом году Так, она пробудет благополучно так, ну, Она, конечно, будет расходиться. Сейчас я вот смотрю, где-где-где. Она у нас тут сходится, сходится. И в начале января начинает расходиться. Ну что ж, это период для того, чтобы вы немножечко отвлеклись, отдохнули. Смотрим, какие тут у нас аспектики. Так, так, так. Вот он, я вижу, уран к Сатурну. Смотрите, в январе могут начаться, начать включаться такие аспекты, которые действовали вот в конце февраля, сейчас, конец февраля, начало марта, смогут быть некие разрывы, разрывы и неприятные события. Это, и это может коснуться, знаете, как вашего ближайшего окружения. Так, дальше, дальше смотрим. Да, вот 11 10 января. Ну, хорошо, если вы проведете дома или где-то будет. Кстати, достаточно травма, опасные, травматичные дни. То есть, те, кто любит лыжи, смотрите, будьте осторожны. Теперь, опять же, тут еще и ретроградный Меркурий включается. Ну, на лыжах лучше не кататься, лучше поплавать, лучше в Египет. Там, ну, не обязательно Египет, но так, где солнце. А снова здесь какие-то старые вопросы приходят которые нужно будет решать. Вообще, январь не месяц для работы. Ну, я смотрю так, судя по аспектам. Только лишь к концу месяца начинается включение. Здесь прямая Венера начинается, соединяется с Марсом. Очень, смотрите, сколько зеленых аспектов. Благоприятная ситуация будет для вас по всем жизненным сферам особенно там где у вас было тонко там все будет хорошо нарастать возрастает уверенность в себе получаете то что вам кто-либо что был должен обратно так и к февралю смотрим с каким настроением вы вступаете в февраль так попам па здесь вообще Чудесно, чудесные аспекты. Посмотрите, все зелененько, все, все абсолютно зелененько. Немножко остается только лишь знать некоторая травматичность и такое впечатление, что вы еще чуть-чуть продолжаете расчищать свое пространство в плане кто входит в ваш список близких людей, ваших близких знакомых, или, или даже не друзей, а просто знакомых. А по всем основным сферам просто у вас идет процветание и чудесные радостные события. Плюс тут у вас еще и Юпитер зашел в ваш первый дом. Помимо Нептуна, он является управителем рыб, еще и Юпитер тоже второй его управитель. Ну, это вообще чудесно. Два, два, сильных, два сильных управителя. И оба идут по рыбам. Я могу сказать так, что <смех>, начиная с января, сейчас даже не январь, ну да, скорее всего тут январь, начиная с января рыбы, особенно те, кто родились в феврале, уже начнут ощущать на себе его действия. и поочередно -по -по будут включаться и до своего дня рождения здесь он уже закончит свой путь он пройдется полностью по всем рыбам я думаю, что многих вас ожидают очень радостные, очень приятные события и даже если вы не успеете что-то сделать в этом году то вот в начале следующего вы сделаете закладку на свой следующий солярный год который вас ну, буквально там вознесет <смех> на какие-то вершины, принесет вам очень много счастья, радости, и вы сможете, ну, вы не сможете, а вы почувствуете, что вы осуществили какую-то свою давнюю мечту, что вы находитесь где-то буквально там на гребне волны. Многие, многие ваши желания будут исполнены. Вообще, настолько это будет радостный для вас год. Вот, вот этот заканчивается, он для вас уже неплохой. А вот начало следующее, оно сделает такую мощную закладку для 2022 года для вас, рыбки. Вы даже не представляете. Какое радость и счастье вас ожидает. Ну, надеюсь, что все-таки будет. Но ну, а сейчас хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии. Продолжайте, пожалуйста, делиться моим видео, поскольку достаточно много времени уходит и ресурсов на то, чтобы его сделать. И мне хотелось бы, конечно, чтобы оно было востребованным. До встречи!